Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. Я молюсь, я прошу и я хочу и умоляю Бога, чтобы Дух Божий, Дух жизни, вечной жизни, Дух воскрешения, Дух света, сошел на всех вас сейчас, особенно на тех, кто страдает, на тех, кто мучится. Неважно, какая у вас ситуация, вы, те, кто страдаете сейчас, в этот момент, пусть Дух Святой сойдет на всех вас, и Он сойдет на вас сейчас, Потому что я соглашаюсь, и вы со мной соглашаетесь. Мы вместе соглашаемся, как написано, где двое или трое согласятся о чем-то просить на земле. Вот что Иисус сказал. Двое или трое соглашаются на земле о чем-то. О чем-то. справедливом, конечно. Тогда на небесах также будет согласие. И пусть Дух Святой сойдет на всех тех, кто сейчас в этот момент вместе с нами, потому что я хочу, чтобы вы получили эту жизнь и жизнь с избытком. Тогда смотрите, я размышлял об этом библейском тексте, который говорит о выборе, или избраний Божим. Вы знаете, я смеюсь иногда, не потому что над кем-то я смеюсь, я просто так наполнен радостью. Такое счастье внутри, когда читаю Слово Божие. Есть такие послания, которые мне огромное удовольствие в душе дают. Такую радость, которые я не могу даже держать, приходится смеяться. Это изнутри течет тогда. Смотрите, выбор или избрание Божие, написано в Первом Коринфянам, первой главе, Он, Господь, не избрал и не призвал этих мудрых, потому что эти мудрецы, они на мудрость рассчитывают. И Бог оставляет их в стороне, не ценит. Немного сильных призывает Бог, потому что, знаете, эти сильные, у них есть эта власть. Власть политическая, или деньги, или влияние. Тогда Бог также к ним равнодушен. И также благородных Он не избрал. Почему? Потому что эти люди благородные, знаете, они рассчитывают на свои знания, на происхождение, на отношения, на друзей, на эту способность, на эту гордость благородную. И Бог также не призывает много таких людей, но Бог избрал написанного но Бог избрал внимание, немудрое, мира, то есть безумное, чтобы посрамить мудрое. Смотрите, Он меня призвал, меня избрал, без сомнения. Я был одним из этих немудрых или безумных, да, который не был никому нужен, и Бог призвал меня. Слава Богу! Тогда да прославится имя Его. Поэтому я хочу другим людям передавать тот опыт, который Он мне дает. Бог призывает людей, безумных или немудрых мира этого, людей, которые, знаете, брушенные, люди, которые оставленные всеми тех, которые, как написано здесь, посрамить мудрых, и Бог избрал немощное мира. Ты немощный, слабый. Тогда Бог избрал тебя, мой друг дорогой. Вы те, кто чувствуете себя слабым, неспособным, Бог избрал вас. Для чего? Чтобы сильных, вот этих мудрых, которые думают о себе, посрамить. Ты некрасивый, ты непривлекательный, люди не смотрят на тебя. Бог избрал тебя, чтобы ты мог вот этих красивых или особенных посрамить. Вы верите в это? Я верю. Тогда написано так. Бог, Он, вот это не мудрый мир этого, как, как отходы, которые выброшены, никому не нужны. Он избрал немощные миры, чтобы посрамить, или чтобы уничтожить, или чтобы упразднить значащие. И почему Бог это делает? Что Он хочет? Чтобы упразднить этих особых значащих. Потому что у Бога Он, я могу сказать так, смотрит через, через наши, могу сказать, видимые вещи и внутрь смотрит. И как Бог, Он хочет прославиться в жизни, которого уже наполнена слава этого мира? Как Бог прославится среди тех, кто уже особенный? Нет в этом смысла никакого. Тогда Бог, Он выбирает таких, которые, я могу сказать, сейчас хотят даже расстаться с жизнью, убить себя, потому что жизнь, она отвратительная. Бог избрал вас. Он избрал вас. Но, конечно, вам нужно принять, вам нужно согласиться с тем, что он дает. Вам нужно сказать, да, я принимаю, я согласен, да, я хочу быть этим избранным, этим человеком, который действительно других готов, которые о себе высоко думают, пострамить или упразднить. Тогда, мой дорогой друг... Текст, который мы читаем, он в итоге нам дает эту идею. Господь избирает тех, которые в этом мире ничего не стоят, чтобы упразднить тех, которые якобы что-то из себя представляют. Тогда Бог он к вам обращается, которые сейчас слушают меня и думают, «Так, а я, наверное, с собой сегодня что-то сделаю. У меня такая депрессия, такое беспокойство». Вы, может быть, спать даже не можете. Вы тот человек, который, я могу сказать, ночь приходит. Для вас это худшее, что может быть. Когда ночь приходит, вы уже думаете так, а еще одна ночь. И вы знаете, почему люди в отчаянии, когда они не спят? Потому что... Это душа, душа хочет отдохнуть, душа хочет покоя. И только этот, могу сказать, особый покой есть у тех, которые есть, имеет Божье присутствие. А Бог дает всем людям эту привилегию. Хорошим и злым, неважно. Ха, он дает вот эту привилегию отдохнуть, душой отдохнуть, обновиться в своей душе. Он дает нам спокойно отдыхать ночью. Но, когда наступает вечер, приходит ночь потом, множество людей, они в переживании, они говорят – Опять это ночь без сна, страдания. И вы знаете, люди завидуют часто тем, кто может спать нормально. Они прям смотрят и говорят, а я бы хотел рядом с кем-то лечь, и кто храпит сразу, когда ложится, и засыпает. И люди думают так, как он может так спать? Тогда Бог избрал вас, друзья. Тех, кто в бессоннице, в беспокойстве, в страхе, наполненный сомнениями какими-то. Бог избрал вас, тех, кто мучается, для того, чтобы величие Его было проявлено в вашей жизни. Чтобы все могли сказать, «А вот я вижу этот человек». Он был как будто выброшен, он был никем, а сейчас у него все прекрасно, семья, жизнь стала такой упорядоченной, все в порядке, а что случилось с ним? И человеку много объясняет. у меня была встреча с Богом, я получил Духа Святого, он говорит об этом. Тогда люди говорят, как прекрасно, как замечательно, они то же самое хотят, и Бог, он будет прославляться в жизни тех избранных своих, потому что эти избранные, они стали Божьей картиной в этом мире, и благоуханием Христа, ароматом Христа в этом мире. Господь хочет распространять через вас Его благоухание, тех, которые брошены. Я могу сказать, может быть, сердце ваше, обманчивое сердце, лживое, да, но вы отдали его, это сердце, человеку какому-то. А этот человек, он обманул вас. Этот человек, он обольстил или просто использовал вас. И сколько, я могу сказать так, людей, и давайте между нами так, Мудрые, умные люди, у которых интеллект есть, образование. И какое образование? Не просто там обычные, особенные. Люди, которые имеют возможности, но тем не менее они стали жертвами вот этого интернета. Жертвой вот этих предложений, которые в интернете распространяются. Тогда я могу вам сказать так. Мне человек открыто говорит, много, очень много женщин, они попали в эту паутину, которую молодые люди часто используют да, в интернете для того, чтобы обманывать, обманывать на деньги. И эти женщины одинокие, пустые, нелюбимые, они в бессоннице. Женщины, которые имеют проблемы в личной жизни, знаете, неотвеченная или неразделенная любовь, они попадают в вот эту ловушку этих молодых людей, которые специально... Особенное у них такое намерение, чтобы вытянуть деньги. И это происходит по одной простой причине... По причине того, что они распространяют такие фантазии о любви якобы. Обманываются люди. Почему? Потому что они ищут кого-то, кто их поймет.